А сейчас на эту сцену я приглашаю Елизавету Дмитриеву. Здравствуйте, меня зовут Елизавета Дмитриева. Все вы, наверное, знаете кинофильм «Карнавал» с участием Ирины Муравьевой, где она поет свою знаменитую песню «Позвони мне, позвони». Так вот, сегодня читать... Я буду ее монологом, а не петь. Позвони мне, позвони, позвони мне ради Бога. Через время протяни голос тихий и глубокий. Звезды тают над Москвой. Может, я забыла гордость? Как хочу услышать голос, как хочу услышать голос. Благожданный голос твой. Без тебя проходят дни, Что со мною я не знаю. Умоляю, позвони. Позвони мне, заклинаю. Дотянись издалека. Вдруг подойдет на звездный бездны, Вдруг раздастся гром небесный. Вдруг раздастся гром небесный. Телефонного звонка. Позвони мне, позвони, если я в твоей судьбе ничего уже не значу, Я забуду о тебе, я смогу, я не заплачу. Эта боль перетерпя, я дышать не перестану. Все равно счастливый стану, все равно счастливый стану, даже если без тебя. Браво! Спасибо. У меня еще один стих есть, который я написала э, в честь своей книжки, которую любила читать. Люблю из книжка посидеть, подумать, посмотреть картинки, еще подумать, помечтать и поплести резинки. И когда гуляю с братом в парке во дворе, я люблю с ним догонялки быстро играть. А под вечер, если мамочка попросит, пойду и помогать. И потом лягу в кровать, чтобы звезды сияли на небе. Спасибо. Браво, ваши аплодисменты. Шанс и ты звезда